Какие здания выдержат у нас э, при прямом попадании и какие точно просто сложатся как карточные домики? Может, не будем пугать народ. Русские а, культуру... бомбят Киев, мать городов, городов русских. русских. Понимаете, ужас в чем? Это расчеловечивание и э, это варварство. Если разбомбить, потерять Киев, это будет очень невосполнимая для славянской культуры, невосполнимый пласт. Когда показали вот этот вот удар, я понимала сразу, что какое-то количество людей погибло. Они Новых. думают о новом строительстве с точки зрения следующей войны. Украинские архитекторы очень хорошие архитекторы. Давайте отстроим Мариуполь заново. Это будет лучший город в мире, лучший. Ну, кто такой Путин? Да? Малообразованный человек вы где то говорили что из тех с кем вы учились остались в профессии всего несколько человек но это во время девяностых а потом люди возвращались а потом в профессию они да многие вернулись классно классно то есть с архитектурой так можно? То есть можно через какое-то время вернуться? Ну, потому что, допустим, если ты хирург, то вряд ли ты вернешься там, через 10 лет в профессию, правильно? Ну да, но можно по-разному вернуться. То есть не обязательно прям быть уже строителем, ну, с архитектором, который работает на стройке, который знает там всю подноготную. Можно в архитектуре сейчас много направлений, ну, знаете, когда-то был один архитектор. Только архитектор и все. Он делал все. Он строил все, делал интерьеры, ландшафты, мебель, все. Вот. А потом это все стало ну, делиться. Ну, так же, как сейчас врачи. То есть, был раньше один врач, он делал все, он лечил все. А теперь миллион врачей и... Также и в архитектуре. Если про Украину, да, то есть вот э, вы когда изучали направление в институте, да, то есть и вообще изучали европейскую архитектуру, вот та архитектура, которая в Украине, это что? Это модерн или это что? Это вообще там про вообще что? Там много, там про все. Там про все, там, там про и все, разные пласты по времени. Там прям пласты, пласты, да, начиная, ну, там, с Киевской Руси, до, угу. там, модерн там тоже очень прекрасный. Начало века, там есть модерн в виде особняков, модерн, ну, классических больших общественных зданий. Там, там есть конструктивизм, там есть все, по сути. Угу. Все, все пласты вот до сегодняшнего дня все есть. Вообще, конечно, если брать Украину, это больше Европа, угу. чем... но это отличается от России да, в общем и целом. Конечно, ну, если мы не, не говорим конкретно о Петербурге там, или о части Москвы, вот, вот это направление в Европу, оно очень чувствуется в архитектуре. Ну, те же княжеские, знаете же, там есть замки. Угу. Да. Такие же, как в Европе, сорвами, со всеми делами, и вот это все... Угу. Да. Поэтому... Наверное, и есть я... в то же время город Чернигов, да, который из старых-старых сказок, да, и который там практически уничтожен был и где э, какие-то, наверное, вещи сохранились еще совсем старые, древние. Вот к следу своему я была в Украине один раз, uh -huh. не только в Киеве. Uh -huh. Я помню, конечно, то, что я изучала. Ну, мне нравится изучать каждую там, страну и смотреть планы, и смотреть какие-то... Ну, Исследования, передачи. Ну, все, что ты читаешь, это как бы твой общий бэкграунд. Mm -hmm. Но специально Украину, да, то есть я не обследовала, не ездила, не изучала. Вот. То есть я не могу считать себя специалистом по украинской архитектуре точно. Вот. Но э, вот сейчас я смотрю очень много. Mm -hmm. И э, ты не можешь отключить в себе архитектора ты все равно смотришь еще с точки зрения это такая проф-деформация да определенная да и ты смотришь о вот это период такой-то вот такой-то период когда мы здесь в доме 36 делали выставку вы были же, помните. Художников, которые продавали свои работы для того, чтобы деньги пошли в фонд помощи Украине. Да. да. да. Вы были одним из организаторов этой выставки. Да, я да. помогла, чем могла. Да. Вот. Но там был такой момент. Прямо угу. за несколько дней перед выставкой нас нашел э, наш старый друг, художник Саша Обедин. Угу. Он сейчас живет в Харькове. Раньше вот. жил в Алмате. Жил в Амате. Потом он какое-то время, мне кажется, жил в России. Вот сейчас оказалось, что он живет в Харькове. Он позвонил э, нашему общему другу. Ну, со смысле, там, так, по цепочке мы все нашлись. И он сказал, что хочет, э, чтобы все работы, которые были здесь, в Казахстане, были проданы ему, что ему ничего не нужно. И чтобы мы все эти деньги направили на помощь Украине. Отдали mm -hmm. посольству. Mm -hmm. Вот. И, естественно, когда я услышала, что он там, в Харькове, который в тот момент бомбили страшно, я позвонила ему ночью, мы связались, и он мне рассказывал. Вот, и если вот про архитектуру... Первое, знаете, что он мне сказал? Что рядом... Я его спрашиваю, как ты... ты там бомбят, насколько ты далеко от этих бомбежек? Надеюсь, ты, ну, mm -hmm. Он говорит: Я не могу называть, нас очень просили не говорить. Адреса, да, ну, улицы названия. Но рядом со мной разбомбили дом. И первое, что он сказал, он бы тебе понравился. Mm -hmm. Я говорю, Саша, к черту дом. Главное, что в смысле, твой дом цел. Он говорит, да, но это дом, это ранний модерн, Жанна, это ранний модерн. И, конечно, ну, я говорю, люди живы, ладно, дом, люди живы. Он говорит, я не знаю, раскапывают. Но от дома не осталось ничего. Вот. А в принципе, и то, что мы с ним потом обсуждали, насколько крепкие подвалы этих домов они крепкие. Он сам живет в доме уже сталинского типа, но тоже это довольно крепкий дом, и там он довольно крепкий подвал. И сейчас вот он передал через друзей, что они там какой-то соседний подвал раскопали, в общем, в общем, что они в безопасности. Это вот недавно он передал, да, уже? Да. да. А работы, кстати, тогда его продались или нет? К сожалению, мало, по-моему, только две работы мы продали. Uh -huh. Там было много, 11, по-моему, работ. Ну, две продали. Ну, две мы продали, да. Но мы продали очень много работ. Других в целом, собрали, да. да, хорошую сумму. Uh -huh. а, вот здесь ребята, вы знаете, волонтеры, они тоже здесь, в этом доме 36, они uh -huh. уже а, много что закупили, но еще деньги даже остались. Мы uh -huh. сейчас там а, попросили а, вот эти. Жгуты, знаете, специальные медицинские, которые там держат и которые ты сам себе можешь. Вот. И они сейчас ищут эти жгуты. И часть вот, денег должно уйти на них. Ранний модерн это а, какого времени а, постройки? То есть когда, когда это Начало был? века. Начало 20-го 20 века, века, да? Да. Ага. Вот. А потом он, знаете, он mm -hmm. в сердцах сказал потом улицу. Потом он говорит, так, да, к черту. Я, но у него, я прям чувствовал, что он ему хочется сказать. А, он говорит, к черту, потому что на самом деле они уже бомбят, куда попало. Да, у них уже, по-моему, нет никакой наводки. И он назвал эту улицу, я, к сожалению, сейчас забыла. А, это вот эта улица наша, мы где сидим, как называется? Борьбаева, да? Брибаева. Вот здесь где-то рядом есть Габдулины, да? По-моему, это были купцы. Вот да. там такая же улица, и тоже такая фамилия, она очень известная. Это тоже были купцы, угу. а, ну, такие промышленники уже. Угу. Вот. И они построили почти всю эту улицу. Там, ну, много значимых зданий построено ими. Вот. Это центральная улица. И когда он мне это сказал, когда он мне сказал ранний модерн, ну, угу. первое, что мне пришло в голову, Саша, ты же в центре. Это значит, что ты в центре. Он говорит, да, я в центре. И вот тогда он сказал, к черту, и назвал мне улицу. Ну, то есть, мы же понимаем, да, что ранний модерн, ну, в смысле, все значимые такие здания, такие стилистические, важные, они находятся в центре, всегда в центре городов. Угу. Вот. Ну, и это говорит о том, что... Они бомбят центр. Угу. А, Можете вот... себе представить э, дом наформанного кабанвай-батыра? Ну да. да. Да? Вот этот дом со шпилем. Да. Вот представьте, что его разбомбили. Угу. Не дай бог. Да. Но э, я по уровню значимости градообразующий, Дома, которые определяют нашу среду, которые для нас ну, являются... Ну, вот поэтому я думаю, что Саша так распирала, и он, он прислал фотографии, я могу потом вам передать. Да. Херсон ⁇ это было одно из направлений вторжения. Да? То есть, когда российские войска перешли границу, они двинулись на Киев, они двинулись на Херсон. И они со стороны Крыма и Беларуси, они входили еще, да, и они вот так называемая ДНР, ЛНР, да, и вот Мариуполь, да, то есть Мариуполь это город, который, ну, наверное, пострадал вообще больше, больше всех, да, потому что есть... ничего не осталось от Мариуполя. Вот это самая история с а, Мариупольским театром, а, который размобили, где была надпись ⁇ Дети ⁇ где погибло много людей в подвалах, но, к счастью, там часть людей остались живы, и часть людей все-таки оттуда потом эвакуировали. А вот а что такое, вот вы понимаете, Жанна, что такое вот этот театр, то есть вот это здание театра? И вообще, а, скажем, ну и опять же, именно в Мариуполе разбомбили... Музея имени Куинджи, да, то есть, и где вот работы, его работы эвакуированы были, но где был Айвазовский, Это... который работы Айвазовского там погибли, работы украинских художников погибли, да, то есть личные вещи Куинджи погибли. То есть, вообще говоря, вот Мариуполь и его вот, архитектура, его вот, скажем, часть. Знаете, когда показывают картинки не театра, угу. это часто просто такая советская уже застройка. Знаете, видели, да, там такие... Микрорайоны, микрорайоны. Такие советские. Да, да. да. Ну, ты просто... У меня это деформация, потому что я просто представляю, сколько в доме людей. Угу. Сколько живет. Я сразу считаю подъездами, там, этажами, там... Вот. Но если говорить о театре, и вот как раз на театре, когда вы спрашиваете, как я себя чувствую, вот я, знаете, три месяца, вот, январь, февраль, март, апрель, четыре, да? Вот держалась совершенно, думала, что я держусь, все нормально. Вечером, накануне Мариупольского напали на, мо на моего дядю здесь, и я немножко, в общем, ну, ну немножко, конечно, я была в шоке. В смысле, вот. это криминал был? Да, криминал. Просто на улице нападение было Нет. совершенно неожиданное. Нет, но ну, не будем об этом. И вот я просто приехала из клиники, меня немножко трясло, и не могла спать, и, и вот под утро я прочитала про Мариуполь. И вот Наверное, в этот момент, и где-то на три дня я выпала прям сильно. И э, все время была мысль, сколько, мог, сколько выдержит подвал. Э, я знала, что там дети, и они должны были быть в подвале. Во время сирены я думаю, что они должны были быть в подвале. И вот это вот прям. Да. Э, и я знаю э, устройство таких зданий. все классические здания такого типа, они похожи. И была надежда. И вот это только надежда прям... И потом, когда я понимала, что когда показали вот этот вот удар, я понимала сразу, что какое-то количество людей погибло. Mm -hmm. вот. Ну и как сейчас мы понимаем, это было 300 человек. Mm -hmm. вот. Но большая часть спаслась. Спаслась почему? Из-за того, что перекрытия выдержали. Вот эти, да? То есть, э, грубо говоря, это было хорошо построено? Это было хорошо построено. Это были очень глубокие э, подвалы. Обычно так строились, э, то есть, ниже уровня земли. Угу. Эти подвалы. Э, но я не делала, конечно, прям... Анализа зданий, но уровень постройки очень серьезный. То есть я думаю, ну, если сравнить с нашим оперным, угу. не знаю, ходили ли вы там тоже по нашим подвалам? Вот. Но будьте здоровы. Но прямое попадание, прямое попадание угу. такой мощности. Бомбы. Невозможно было бы. Снаряд был такой мощности, что все равно часть этих э, подвальных помещений была обрушена. Угу. Просто спаслись те, кто были или там дальше, наверное, по краям. Я не знаю. Я не, потом, у меня не было сил читать про все это и там, угу. глубже изучать. Вот. Но надежда была, что большая часть людей выживет. Угу. Вот. Поэтому э, Когда ты, ты смотришь э, Допустим Я смотрела Какие-то здания э, Не современной постройки ну, Готов в 70-х, 80-х Модернили уже И там Было видно э, Что здания спасли Хорошие качества угу. постройки Хорошая арматура э, ну, правильное решение. И вот большой снаряд попадает. Видно вот прямо обрушение а, части здания. Uh -huh. Но если бы это была хрущевка такая, то есть панелька, или там качество было бы не очень, или современное было бы здание, вот, которое сейчас расстроится, а, обрушение было бы полным. Вот. Какие здания выдержат у нас э, при прямом попадании, и какие точно просто сложатся, как карточные домики? Это, может, не будем пугать народ? Хотя бы какую-то, понять картинку реальности. В случае чего. Ну, знаете, я изучаю... Э... Я сейчас изучаю город, делаю такие исследования на предмет землетрясений. Uh -huh. uh, у нас тоже много серий. У нас нет такой истории строительства, как uh, такой архитектуры, как в Киеве, в Мариуполе и других городах. Вот. Uh, мы, наша история более молодая, и, uh, допустим, есть. Uh, Совершенно старые постройки дореволюционные, ну, они не выдержат никак. Uh -huh. Если нет подвала, ну, даже с подвалом, ну, в общем, мало шансов. Давайте просто начнем оттуда, да? Да. Yeah. Uh, это деревянные постройки, ну, шансов, как вы понимаете, мало. Ноль, как можно сказать. Если мы говорим, дальше был конструктивизм, их всего несколько зданий. Это Гинзбург. Mm -hmm. Это здание которое я мечтаю отреставрировать и ввести их обратно в исторические э, хроник карты туристические. Это какие? Это конструктивизм. Это Гинзбург. Это буквально несколько зданий. Да. Главпочтам. Это почтам. Ага. И дом, бывший дом правительства, который да. ныне Жургеневка, театрально-художественный институт. Да. Сейчас это выглядит так страшно, но это были прекрасные здания прекрасной демократической архитектуры начала века, 20-е годы, 20 годы. Значит, они выдержат, по крайней мере, многие части подвалы я видела несколько реконструкций, когда там проводилась, и. Меня звали там на консультации, и там очень крутые конструкции. Очень. Даже в то время это было построено. Вот. И там должен был быть переход. Я не знаю, жив ли он, засыпали его или нет. А, то есть, и там есть подвалы. И они выдержат, uh -huh. скорее всего. Вот. Ну и дальше мы говорим про когда архитектуру откинула назад в имперский стиль. И это сталинские здания. Они кирпичные. У них э, многие из них тоже довольно основательно построены. С точки зрения землетрясений не факт, что они выдержат, но с точки зрения бомбежки. Вот Проблема в том, что все подвалы этих зданий заняты под что-то, угу. и эти подвалы нужно освобождать. Эти подвалы нужно вернуть людям и сделать снова бомбоубежище. Вот в моей, в моей они, квартире они это были, было бомбоубежище. Было. Они были бомбоубежищами. Там до сих пор висит табличка бомбоубежище, но там мусор, там антисанитария, там или торговля, или ресторан. Часть у меня вот там кафе. А это вот какие здания для алматинцев? Ну, Все, что построено известные? до 60-х годов. Все, что построено до 60-х. Ну давайте известные. Да. Вот дом правительства, бывший тоже, который уже построили второй дом правительства. На старой площади. На старой площади. Да. Забыла. Ратушный, да. Не помню. Архитектора. Угу. Вот дом правительства, там прям серьезные подвалы, очень серьезные. Там можно спасаться оперный театр, там можно спасаться все эти улицы, вот на Панфилова эти здания старые, Аб Абвайхана, все угу. эти здания. А, вот тот же снесенный «Мира-115», снесенные здания «Мира Кирова». Знаете, когда мы были, был, защищали эти дома, это как раз вот там, подбалы. «Мира те Кирова». Угу. Да. Ну, кстати, тот дом, который построили... Да. Это, это который вот, вот так торчит. На как, «Мира Кирова». Как, как зуб лошадиный. Ну да, можно так сказать... Очень странная постройка. Я считаю, что заказчика сильно, я сказала бы, как, как, как у нас любят говорить, развели, да? Угу. Обманули, скажем так. Да. Его развели там все буквально. Все, кому не лень, честно. И там я не знаю, кто там был, архитектор, дизайнеры, вообще все. Я, я специально сходила, посмотрела это здание. Это очень странное здание. Вот, он совершенно попал с этим зданием. Оно полупустое, до сих пор не многие помещения пустуют, э -э алматинцы его игнорируют, вот. но там очень бетонные, там все железобетонно построено, uh -huh. очень толстые стены. То есть, по сути, это бункер. Uh -huh. Я не знаю, есть ли там подвалы, но, скорее всего, это здание тоже теперь выдержит. Вот. Ну и все, в общем, сталинские здания, то, что вы вот все эти квартальные застройка в центре города, да, если будут подвалы. Там есть дворы, куда можно бежать э, в случае землетрясений, когда дома будут падать. Там есть место, место сбора. Почему нельзя там уплотнять ничего больше? Вот. Эти дворы, они, это спасение. Эти большие дворы внутренние. Помните здания на... Такой тоже большой комплекс Абайхана, Виноградова, это Кабанбай нет Кирова, как не Кабанбай а Бугинбай Бугинбай Батыра Бугенбай. да угу. и Виноградова и Жильтоксан с той стороны это вот угу. большой комплекс и вот все угу. такие большие вот эти дворовые системы они достаточно крепкие, и вот они строились... Там есть безопасные места при землетрясениях. И у них есть у всех подвалы для бомбоубежищ. По поводу... То есть мы сказали про сталинские про дома. Про сталинские, что они выдержат. Да. да. А дальше идут временные дома 60-х годов, которые строили временно... Хрущевки. Так называемые хрущевки, да. которые были рассчитаны на то, чтобы просто большое количество людей разместить быстро. И это хрущевки, это панельки, и есть и кирпичные с дома, но такого быстрого строения. Там не очень хорошие подвалы. В этих подвалах невозможно будет переждать, наверное, Часто чувствовали, вот так проходишь, они пахнут, они такие mm -hmm. неглубокие. Вот, у них э, эти не, это не подвалы не предназначены ни для бомбоубежищ, ни для землетрясений. В них... Э, но про панельки я вообще не говорю. Все mm -hmm. панельки, мы, если мы возьмем Украину, все панельки, в которые попадала, были разрушены. Они сложились просто... Это небезопасное жилье. Дальше мы говорим э, про 70-е, уже 80-е года. Это уже модернизм. В Казахстане алматинский модернизм. Вы знаете, да, хорошую книгу вот эту увидели? Московскую. Да, угу. Большой респект, ребята, тому, что вы сделали. Вот, Вот эти все дома. Это очень хорошие дома. Они выдержат они очень продуманные, у них хорошие подвалы. Ну, например, какой дом, чтобы представили люди? Вот все, что вы найдете в книгах, в этой книге посмотрите. Давайте начнем. Очень я обожаю музей Костеева. Ага, да, да. Как вот самый, может быть, яркий пример, да? да. Как раз угу. модернизма матинского. Не дай бог. Нельзя смеяться. Об этом, но придется бежать, я побегу в музей Костеева, хотя бы с картинами. Там можно по соседству спасаться. А там что с подвалами? Прекрасные подвалы. Музей Костеева, да? Хорошие, крепкие подвалы. Вот. Что еще? Вот я не знаю, есть ли там подвалы, если честно, вот не изучала. но Одно из моих любимых зданий – это Коржемпа. Это кинотеатр «Арман». Угу. Угу. Вот. Насчет подвалов не уверена, но здание прекрасное. И там нет окон. Там есть, правда, вот этот второй свет. Они сделали фонарем его, но там не было раньше этого фонаря. Вот. Это был внутренний двор, и да. Ну, здание довольно крепкое, так скажем. Но ну, если это не в фонарь попадет. Ну вот, и таких зданий очень много в 80-е годы. Тот же испорченный напрочь, в принципе, потерянный, как здание дворец Ленина. Дворец республики сейчас. Сейчас это дворец республики, да. Да. Да. Там тоже, я думаю, очень хорошие подвалы. Угу. Вот. И какие еще? А ну, испорчен, все, что... испорчен почему? Прежде всего, из-за реставрации крыши? Да. Угу. Из-за полной угу. реставрации. Угу. Стены. ну Там сняли ракушечник, и, ну, поставили дешевую вот эту отделку. Ну, вообще, все потеряно если говорит словами, там, все пропало. У шефа все пропало. Вот. вот. Ну и 80-е годы, это очень много зданий. А, допустим, очень обожаю наш базар. Вот. Там тоже были подвалы. Я думаю, что там есть и бомбоубежище. На зеленом базаре. Зеленый базар. Вот. Ну и, а, но есть более, более такие крепкие здания. Все-таки «Зеленый базар» — это же общественное здание. Там есть еще внутри как бы, пространство, куда может попасть, ну, если мы говорим о бомбежках. Если мы говорим о земледесении, это прекрасное здание. Вот. Если там рядом, прямо вот напротив, много хороших зданий, Прям напротив «Зеленого базара». Старое здание, тоже такой модернизм 80 х годов, прям прекрасный. Вот, так что... Там кондитерская фабрика была. Да, да. Возможно, ну, то есть... это тоже безопасное здание. Точно не могу сказать. Вот. Ну и дальше, что после этого уже пошел хаос. Да. Я как раз хотел спросить, что будет, например, и при землетрясении, и при бомбежке с вашим любимым... А то есть выдержит этот объект или нет. Сразу говорю: любимым в кавычках, ну, да, чтобы все понимали, а то конечно, реально. Конечно. Нет, нет, я просто мы тут недавно поспорили с двумя очень мною уважаемыми архитекторами, они говорят: нет, нам Нурватау нравится. А что там может нравиться? Я не знаю. Ну окей, Давайте что не с будем ним будет. Все будет плохо. Во-первых, это сплошное остекление. Во-вторых, это некачественное остекление. Это строилось в тот момент, когда не было качественного остекления. Вы видели, там падало стекло, попало, чуть не убило девушку, да? Я специально посмотрела фотографии, потому что мне было очень интересно, как падало. То есть, если стекло каленое, оно, знаете, рассыпается в миллионы разных mm -hmm. осколков, оно поранит, но не убьет. Вот. А не каленое стекло, оно летит как гильотина. Угу. То есть это просто то есть летающие гильотины. У меня там живет несколько друзей, и я им всегда говорю, будем тесения, не бегите на улицу, не бегите на улицу, бегите внутрь здания. Внутрь, в помещение, так называемое, со второй стеной. Угу. Да? Подальше от окон, подальше от э, э, разлетающихся вот осколков. Это туалеты... Коридоры, там, где есть вторая стена от окна. Uh -huh. да. вот. Ну, вы, никто не успеет выбежать из этого здания, поэтому бежать оттуда не надо, надо бежать внутрь. Ну, оно металлическое, то есть там конструкции, металлоконструкции, шансы есть. Вот. Поэтому... Но вот такое остекление очень опасно. Uh -huh. Вот, особенно, mm -hmm. если оно некачественное. Напротив стоит качественное здание. СОМ построил, проект СОМа, э, тоже сплошное остекление, но там уже другие конструкции, друг, другая подвижность, там другие стекла, там, там все. Вы говорите про этот э, комплекс финансовый э, центр. банков? Да, да? Финанс... Uh -huh. финансовый, финансовый. финансовый центр, да. да. да. Это угу. другое здание, оно более безопасное, но все равно в таких зданиях надо рекомендовать при землетрясении или бомбежках бежать от стекла внутрь здания. Внутри там хорошо, безопасно, надо уходить в глубину и если есть подвалы вниз. Если к Украине вернуться, да, то есть вот когда совсем в начале война, да, шла, а, началась, то а, у погибших а, российских военнослужащих в вещах находили парадную форму. И один из а, мотивов был это парад на Крещатике в Киеве. То есть они собирались за неделю все захватить и провести военный Бицкриг. парад. Да. Да. А вот. А вот что такое вот крещатик и вообще говоря, центр Киева это такая ведь очень многослойная, да, то есть культурная ситуация. Вот что такое Киев и его центр? Вот, ну вот хотя бы в общих чертах, вот в принципе, для мировой культуры? Ну, сразу встает образ. Киев, мать городов русских. Понимаете, да? То есть это реально самый ценный город с точки зрения славянской Русские а, культуры, бомбят Киев, мать городов, городов русских. русских. Понимаете, в ужас в чем. Молодцы. Но, но вот вчера мне сказала моя подруга казашка очень такую ценную вещь в плане что вы когда говорите что, о ужасе войны, вы говорите mm -hmm. о том, что страшно, что вот брат пошел на брата. Ну, то есть многие защищают эту войну с точки зрения, что это братья славяне. Ну, то есть, типа, а если это были чеченцы, вот все молчали. А если вот сейчас они пойдут на Казахстан, будут все... То есть это уже не так, не все будут защищать, даже те, которые, типа, сейчас. Я... Понимаю ее точку зрения, но э, да, она, конечно, но это действительно страшно, что да, да, я понимаю вот этих славян, которые в ужасе, да, они, может быть, не так и относились к Чечне или не так отнесутся к Казахстану, но для них это страшно. Э, а для меня, как для архитектора, есть просто такие. Центры цивилизаций, угу. да, и эти центры, а, ну, когда, помните, в Афганистане бомбили вот эти а, скульптуры в скалах, да. Буддистские, да, да это, уничтожили талибы. Да. это было, ну, это все, это... Это целый пласт потерян, это вот это уже ну, никогда не восстановить не... все. Это просто, это как будто бы ну, если вот, там, у человека отрезали что-то. Это... У человека много пальцев, рук, там, да, то есть... но это вот э, у человечества отрезали просто пласт. Это ужасно. Это расчеловечивание и э, это варварство, да, это то, что... Кстати, варвары, в общем, как оказалось сейчас в истории, в общем, не были такими варварами, как то, что мы видим сейчас. Вот. то есть их вообще-то зря обидели, на самом деле, этих варваров. Но так летопись, так летописи сложились, что теперь их имя стало нарицательным. Вот. А... Да, да. Это вот потерянный пласт. И то же самое, Киев, не дай бог. Если разбомбить, потерять Киев, это будет очень невосполнимое для славянской культуры. Невосполнимый пласт. А, просто это будет страшно. Есть еще, ну, там. Ирак — это была колыбель цивилизации. И когда говорят, что «что вы ничего не говорили про Ирак?» Все мои друзья в Америке выходили на митинги, демонстрации, просто их никто не арестовывал, их никто не, не садил даже на 15 дней. Они боролись все как могли. Ну, мы все были, и защ... мы переписывались, возмущались, собирались деньги, не знали, как помочь. Но Ирак – это тоже колыбель цивилизации. Даже должны понимать, вот Ирак – это, это еще раньше, чем все остальное. Это, это, это, это колыбель цивилизации, с этого а, все началось. И я вот при первой возможности полетела в Иран, и, понимая, что это... Страна под санкциями. под, Но я очень хотела посмотреть, потому что я боялась, что, не дай бог, будет война в Иране. И если мы потеряем, мир потеряет Тегеран. Это просто страшно. Вот. И как, как, как уже то, что... Потеряли музеи Ирака, это невосполнимо. Поэтому так больно смотреть на, на то, что был разбит музей Куинджи в Украине. Вот. Поэтому что такое Киев? Киев – это один из славянских центров невосполнимый, с такой богатейшей культурой. Там просто, ну, я не думаю, копать, не перекопать. Это просто все своями, своями, своями. Все с Древней Руси до, до сегодняшнего дня. Вот И Клещатик – это центр, это сердце Украины. Для, я не знаю, как для всех... Ну, если сравнить, может быть, все время сравнивать для вот, алматинцев, чтобы вам в Казахстане поняли. Мы здесь, мы локально сейчас говорим для наших людей, чтобы они понимали. Но я не знаю, что, с чем сравнить. Ну, вот весь наш золотой квадрат Тулебайку. Но по уровню архитектуры Тулебайка это 70-е годы. И это все можно восстановить. Понимаете, это, ну, в смысле, тут я, если мы говорим про архитектуру, потому что, ну, потому ну, что на самом деле все, конечно. Когда вы меня <свы> сказали, что мы хот вы хотите поговорить про архитектуру, то есть я, я, даже я архитектор, сказал, ну, к черту архитектуру. Главное, люди. Вот, страшно. Люди. То, что нельзя восстановить то, что не, не, нельзя будет вернуть. А вот архитектуру... Ну, давайте, если говорить э, в другую сторону, вот мне вот на самом деле... Я, я понимаю, что Мариуполь, все эти города уже не восстановишь многих, большую часть. То есть я, ну, в смысле, не восстановишь в том виде, в каком они были. Вот. Но если вернуться, как восстанавливали, э, много же примеров мировых, как восстанавливали города после э, войны Второй мировой. Немецкие города, российские города, украинские города, э, Польшу. Это очень хороший пример, как восстанавливали Польшу. Вот. И это разные, разные принципы восстановления. Я сейчас, просто чтобы не думать а вот об этих разрушениях, я стараюсь думать о том, что надо делать, когда война закончится, как надо восстанавливать эти города. И перебираю в уме постоянно, как восстанавливалась Польша. Для Польши было очень важно. Они пытались восстановить все прямо в историческом контексте там до последнего кирпича. Надо ли делать так, допустим, с тем же Мариуполем? Я не думаю. Тут надо, мне, мне кажется, нужно идти другим путем. Ведь э, у Польши очень трудная история, вы знаете, для, им вот для самосохранения нации было очень важно это. Потому что ну, туда-сюда их кидали по всякому. И вот когда Польша стала Польшей, несмотря ни на что, несмотря на то, что они были ну, вот в этой зоне сот стран под влиянием Советского Союза, Поль. польские архитекторы, польский народ э э кинули все силы вот, на вот это методичное восстановление. Не все города мира так пошли. Допустим, немецкие города, те, которые оказались со стороны ФРГ и те, которые оказались со стороны ГДР, они, в общем, ну, разным путем пошли, но в принцип один. То есть они постарались, даже вот ГДР постарались восстановить вот эти градообразующие здания. Вот. Они сохранили все, что они не могли сразу построить, они, вы знаете, вывезли за город, их законсервировали. Вот эти прям детали, кирпичи, они просто законсервировали. И очень, для них это было очень важно, чтобы это не потерялось. Там велась очень кропотливая работа. Вот. И вопрос сейчас – как восстанавливать? Потому что я для себя лишила, вот, чтобы вот эта боль не мешала тебе сейчас жить и работать я ее направ... стараюсь направить в такое русло позитивное да, что мы договорились с друзьями-архитекторами многие из моих друзей коллег сказали мы поддержим поедем с тобой мы договорились что мы поедем в Киев в Мариуполь я не знаю в какие города в Харьков конечно Восстанавливать. Ракеты падают сейчас на Одессу. В Одессу я не знаю, куда. Архитекторов, я думаю, таких много, которые так думают. И я думаю, что мы не только здесь, по всему миру. Так что я думаю, многие архитекторы со всего мира, строители, поедут восстанавливать Киев. Ой, Украину, не только Киев, Одессу и все, что можно. Вот. И просто будут уже связываться между собой, делить возможности. У нас у каждого разные специализации, разные бэкграунды. Ну, уже там будет видно, кто куда поедет. Я думаю, что надо сейчас создавать такие группы международные архитекторов, уже сейчас обсуждать, что мы будем делать. То есть я считаю, что вот эту боль надо сейчас перенести и сразу вот визуализировать вот это будущее, как мы будем делать и что мы будем делать. И по какому пути мы пойдем. Потому что у каждого города свой характер, свой путь. И если в Мариуполе нужно будет подойти вот, я думаю, таким образом, то, допустим, в Киеве, в Одессе совершенно другим. Угу. Вот. И сейчас уже нужно создавать такие группы. Мы сейчас вот Друзьями из, из Киева, из э, Харькова обсуждаем. А у меня есть друзья в Германии, архитекторы в, в, в Штатах, которые хотят помогать, и мы вот обсуждаем, и сейчас хотим вот, анализируем, что можно делать и как мы можем это делать, и по какому пути идти, какие планировки нужно сохранять, какие не нужно. Что нужно делать? Ну, вот, вот так. То есть сейчас нужно об этом думать. И при этом сразу думать. Знаете, о чем думают украинские архитекторы? Угу. Они думают, что как в Чечне, даже если они сейчас смогут отстоять Украину, что несмотря, будет ли Путин или не будет, вот этот реваншизм сейчас русских людей, которые которых прокачивали с 2014 года, даже, я думаю, раньше, с 2012 года. Вот этот реваншизм, который в них сидит, что будет, возможно, будет вторая война, как было в Чечне. И они думают сразу о том, что нужно строить вторые стены в квартирах, о том, что нужно делать какие-то дополнительные укрепления, о том, что надо перестать строить стеклянные дома, полностью стеклянные, о том, что простое строительство, ну, в общем, они думают о подвалах, о гаражах, что, надо, что гаражи очень хорошо себя зарекомендовали, вот эти первые, вторые этажи, что надо строить вот так. То есть они сейчас думают уже с практической точки зрения, и мы это обсуждаем, какие дома выдержат бомбежки. То есть они уже думают о новом строительстве с точки зрения возможных бомбежек. Они новых. думают о новом строительстве с точки зрения следующей войны. Да. Это примерно как Израиль. Вы знаете, да? В Израиле у каждого есть вот эта комната, я забыла, как она называется, у них прям есть специальное название для этой комнаты. Там специальная вентиляция, металлическая дверь, там нет стекол. Ну, в общем, это прям там специальное укрепление на стенах. Украинцы думают сейчас об этом. Ну, те с кем я разговаривала да. они думают об этом и вот там, мы прямо обсуждаем это там я им рассказываю с точки зрения они вот мы там сейчас рас... говорили с точки зрения вот мы как укрепляем как для землетрясений но и как с точки зрения бомбежек это тоже актуально да. Ну и, конечно, если думать о хорошем, новое строительство, оно должно быть экологичным, зеленым, да? то есть уже правильным построено с точки зрения инклюзивного подхода, о том, как правильно, что сразу надо строить, сразу, то есть вот Мариуполь, я думаю, что надо строить сразу, как город будущего. Город новой, процветающей Украины. А я уверена, что эта страна будет процветать. Это будет новым центром. И тогда надо строить так, что это вот будет... Не надо оглядываться уже на историческую часть. Мариуполь. Ну, может быть, как, какие-то отдельные здания там восстановить. Но в целом... Это же еще да. и порт. Это да, это должен стать город. городом будущего зеленым городом, экологичным городом. Городом с новой, правильной планировкой. Самая новая и правильная планировка, которая есть в мире, это доказано всеми уже городами, это квартальная планировка с невысокой этажностью, максимум до семи этажей. Портовый город должен выглядеть именно так. Квартальная этажность с плотностью до... 350 э, человек, там, 330, ну, в общем, ну, не больше, короче, вот этой цифры, э, плотностью населения на гектар. Вот. И сразу эти дворы и кварталы сделать правильно, с ориентацией, с местами, э, с подземными гаражами, э, с укрепленными стенами, с подвалами ниже нуля, ну, в общем, вот. Может быть, с какими-то, если там, мы думаем о экономичном строительстве, тогда нужно думать о том, что делать какие-то общие бомбоубежища, как было раньше, mm -hmm. как строились в вот, 50-60-е годы. Это были общие бомбоубежища, большие. Там, помните стрелки? бомбоубежище там все знали, где. Я говорю, вы знаете, да, что с архитекторы Дизайнеры-строители сейчас без работы, у них нет работы. Даже в тех городах, в которых они как бы, которые действуют, работают. У этих людей нет работы, у моих коллег нет работы. Поэтому мы сейчас ищем для них проекты здесь. И вот я надеюсь, и мы связываемся с архитекторами, я работаю с архитекторами во многих странах. И мы сейчас разговариваем о том, чтобы найти им какую-то удаленную работу. Уезжать они не хотят категорически, но удаленно они могут работать. И украинские архитекторы очень хорошие архитекторы. Очень. Там очень много прям отличных, с хорошей школой ребят, которые готовы прям работать. И я надеюсь, как только... Они тоже так же сидят сейчас и думают, что они будут делать, когда война закончится. Mm. Если не. Когда война закончится. И я думаю, они думают сейчас о том, какое дешевое строительство. Нужно будет очень много дешевого строительства, но надо сделать, не сделать ту ошибку, которую сделали в 60 после войны. В, то есть, понастроили вот эти панельки да нет дешевое строительство это не значит плохая архитектура оно может быть и хорошим прекрасным это будет расцвет недорогих вот этих вот быстро возводимых щитовых домов которые надо будет да, дешевых надо будет построить, но очень много хороших, таких домов очень много. Вот Германия, лидер в таком строительстве, я думаю, здесь очень поможет, немецкие архитекторы очень помогут. Угу. Да. Таких домов нужно, нужно, ну, можете себе представить, 3 миллиона людей уехало? Уже больше. По последним данным, уже 5 миллионов человек. Ну, мы, мы, мы считали примерно так: что 3 миллиона уехало сразу, 2 миллиона вот, таком, уехало, так скажем, ну, не совсем уехало, вот, но внутри страны 3 миллиона человек переместилось внутри страны. Угу. Ну, если считать, сколько людей жило в Мариуполе, в Харькове. Ну, то есть нужно будет построить огромное, ну, я не говорю про Бучу, это ведь, можно сказать, спальный город, да, угу. нужно будет Ерпень, нужно будет построить огромное количество быстро возводимых, легких, э, одна-двухэтажных, максимум трехэтажных зданий. Я начинала рассказывать вам про Крайсчерч. Э, Город, который был разрушен а, в начале двухтысячных, в середине, может быть, 20-х годов, был разрушительное землетрясение, а, которое, а, если не уничтожило весь город, ну, то есть, возвращаться в уцелевшие дома тоже не было возможности. А, можете представить уровень шока людей, которые потеряли не просто свое жилье, они потеряли среду. То есть город целиком. То, что сейчас случилось, допустим, с Мариуполем. И э, люди, находясь в таком, в таком вот состоянии шока, э, это, ну, понятно, что это было очень угнетенное состояние. И вот туда пришли э, девелоперы, международные организации, банки развития дава, стали давать деньги. Вот. И было решено а, вот сделать вот это социальное проектирование. Это а, вовлечь людей в строительство собственного города. То есть это, наверное, такой первый пример, когда людей спрашивали, как вы хотите, чтобы ваш город выглядел? То есть были такие опросники, анкеты, люди участвовали, люди приходили, там были собрания, там в общем, множество вариантов вот этого соучастия. И вот как оказалось, это изменило психологический настрой горожан. Они, то есть вот, вот это видение, да, то есть когда ты смотришь и думаешь, все пропало, перенеслось на то, что мы построим новый город. Он будет еще лучше, безопасней, и он будет и, и, и, и люди стали представлять, какой город они хотят видеть, какой город мечты они могут построить. И вот эта энергия она ушла вот туда и вот эти все замеры, да, вот, знаете, да, есть замеры состояния психологического людей, там, от стресса от 0 до 10, да, то есть он снизился колоссально. Понимаете? И почему я этим занимаюсь? Потому что я просто в это верю, я свято верю, что если а, я вот сейчас буду с вами делать вашу, там, не знаю, квартиру или дом, и если я Буду вас вовлекать в строительство вашего дома, буду рассказывать, мы будем с вами обсуждать, как это будет выглядеть. И правильный архитектор настроит человека очень правильно. Вы не будете нервничать, вы будете наоборот, вам там, будут сниться ваши комнаты. Жанна, я хочу вот так сделать, я хочу вот так, а давайте... То есть правильное вовлечение, но почему нужен архитектор, который... Будет вести вот эти соучастные социальные проектирования, потому что он дает правильные рамки. Потому что, Ну, конечно, там мечты могут немножко улететь э, за, за, за законодательство или за какие-то там, или, там э, цены, там, да, и еще что-то. Вот это вот. И там был такой момент, когда оказалось, что все жители этого города большинством хотят, чтобы город был невысокий. Они говорят, пять этажей и все, мы не хотим больше. Но вот это как раз э, вопрос модерации, да, когда но девелопыры, они говорят, мы же деньги вкладываем, мы тут прям, нам не выгодно 5 этажей, нам нужно 12, 9, меньше мы их строить не хотим. Т Тогда э, Акимат, Мария, Крайс Черча заказала исследование, сколько выгодно построить этажей, ну, в смысле, сколько этажей должно быть, ну, чтобы это оправдывало вложение. Да? И оказалось 6. На то мы решили. Потому что соучастное проектирование это и социальное проектирование это про договоренности. То есть никто не может получить 100% желаемого. Да? То есть мы, каждый из э, участников этого процесса должен пойти навстречу другому. Девелоперы пошли навстречу, согласились 6 шесть этажей. А люди пошли навстречу и согласились 6 шесть этажей. Вот. То есть такая получается архитектурная психотерапия и э, архитектор как э, идеальный коммуникатор конечно он находится в центре и он в конечном счете стремится к тому чтобы все со всеми договорились да. но вы знаете да ну Говорю, у нас разные специализации, вот и я занимаюсь соучастным социальным проектированием, потому что у меня это получается. Потому что я очень люблю психологию с детства, там, и я хороший коммуникатор. Поэтому а, тут важно, не все архитекторы могут заниматься социальным соучастным проектированием. Меня многие мои коллеги зовут и говорят, мы не можем, мы не можем просто их слышать, они хотят то, они хотят это. Вообще просто нам хочется их послать сразу вслед за кораблем, там, понимаете? но, ну, то есть... Это надо уметь делать. Да, это нужно уметь разговаривать и договариваться. Это вопрос модерации. Особенно после войны. Особенно. Когда люди пережили такой уровень стресса, единственное, я думаю, что самое правильное, это дать им мечты, правильные мечты, увидеть этот город будущего давайте отстроим Мариуполь заново. Это будет лучший город в мире. Лучший. Мы можем ввести туда все самые прогрессивные э, виды строительства. И это не значит, что дорого. Это просто значит, что правильно. Понимаете? Это значит квартальная застройка. Ну, знаете, да? Вот центр Алматы. Э, э, почему здесь хотят все жить? Вы ну, также же, наверное, видели там Барселона, Манхэттен в Нью-Йорке, Чикаго, центр Чикаго и центр Вашингтона. Почему они такие привлекательные? Лучшие города в мире, самые привлекательные, имеют квартальную застройку. Она самая... учитывает что? Квартальная масштабность. Застройка. Масштабность, розу ветров. Все. Она учитывает все. Во-первых, квартал есть такой поним, психологии архитектуры, да? то есть, э, в архи... то, что, наверное, там, я не знаю, э, там, у каждого народа это было свое, там, китайцев какой-нибудь фэншуй, там, вот это все, это mm -hmm. тоже, это не глупости, на самом деле, оно mm -hmm. как-то там, ну, там, то есть, на нас были, есть нанесения вот эти эзотерические какие-нибудь, лягушки золотые, там, а в целом, там есть очень правильные, разумные вещи. То есть, вы знаете, что в первых высотках китайцы отказывались жить. Прям не покупалось, не продавалось такое жилье. Да? Потому что там по фэн-шую у них там... близость к земле это тоже очень важно. Но если мы говорим о науке, они а там каких-то там... Если говорим, то есть есть такое восприятие. То есть люди воспринимают то, что они видят. Вот у меня плохое зрение, но вот я вижу то, что вот происходит вот там, за окном, примерно на расстоянии вот того дерева, да. По сути, если мы возьмем в метрах, это 5, 6, 7 этажей. Это то, что хорошо воспринимается человеческим глазом. Да? Все, что дальше. Это уже не... Я не противник сразу, я архитектор, я не могу быть противником высотного строительства. Это тоже э, другая крайность. Но мы говорим о человекоцентричных домах. Просто э, я сторонник такого функционального экологичного строительства. И это про невысокое жилье. Максимум 7 этажей. Ну вот здесь как раз же ситуация а, влияния государства или отказа от тотального влияния государства на архитектуру и на жизнь людей. Да? То есть одно дело, когда государство никого не спрашивает и да. строит так, как да. считает нужным, да. а вы уже живите. Да. И другое и дело, когда... Вот современный подход. Правильный подход с точки зрения психологии, с точки зрения всего. Вот представьте, я сейчас пришла э, там, ремонтировать вашу квартиру. Вот вы сидите на кресле, и я захожу со строителями и говорю, вот эта стена будет вот так, вот это вот так. А вы сидите и говорите, подождите, Жан, почему вы меня не спрашиваете? Я тут, я, я хозяин этой квартиры, почему вы меня не спрашиваете? Ваше мнение мне не интересно, я лучше знаю, вот здесь будет вот так. Как вы будете себя чувствовать? Ужасно, правда? То же самое, также же себя горожане. Здесь, в Алмате, ну, и в любом другом городе, где у нас вот такое отношение авторитарное к людям, никто их никогда не спрашивает. Они говорят, мы лучше знаем, мы же здесь живем. У нас здесь вот такие вот... Поэтому, когда я провожу соучастное проектирование, я сразу получаю, во-первых, гражданские активных людей. Понимаете? Это будущие гражданские активисты, которые теперь отстаивают. У меня вот кейс-парк, Дружбы, да, там, Жарокова, парк школьников еще называется, по-моему, одноклассников, это было как, ну, короче, парк дружбы называется, парк южный, вернее, южный, да, на и Жарокова, да. Вот эти люди стали таким сообществом. Они вместе, мы вместе вот этот, заложили основу, концепцию этого парка, и теперь они этим парком просто дорожат. У них там страница в Фейсбуке, страница в Инстаграме, и они там в Ватсапе, переписка нескончаемая, я просто не, не читаю даже, потому что невозможно. Они ну, каждый день они пишут, сегодня там то-то произошло, они там... Они свой парк оберегают. Также жители будут оберегать свой город, свои дома, свои дворы, если их вовлечь в это, если сделать их соучастниками, да, можно так сказать, строительства. Что такое тоталитарная архитектура сегодня? Ну, сегодня такой тоталитарной архитектуры нет. Есть вот этот новый глупый имперский дешевый стиль, Потому что, если мы говорим про имперский стиль последний, который был, э, я его по-другому называю фашистский, но он был везде. То есть это мы то, что говорим. Сталинский имперский стиль, э, гитлеровский имперский стиль, Муссолини, ну, в общем, и все, вот эти вот все страны, Испания, Италия, как бы да, вот там очень много было вот этого имперского стиля. Это был имперский стиль, ну, который как, отражает любой имперский стиль, это подавление личности. Да? То есть человек – маленькая букашка. Да? Ты должен чувствовать вот эту империю, которая на тебя давит. Даже Звездные войны, помните, они, там же тоже была империя, они тоже отражали вот этот имперский стиль в фильме. Да? Ну, то есть сразу художник-постановщик, зная, что это такое. То есть человек мелко мелкая сошка. Тогда над тобой уже все нависает. Вот. нынешний имперский стиль, он пытается, но он глупый, потому что даже вот эти люди, там даже Сталин, даже Гитлер, даже там все, они были, они все-таки были людьми с с понятиями. Они сделали их... Пусть это имперская архитектура, но она качественная, она хорошая архитектура. Помните это знаменитое соревнование на, на Экспо 30 какого-то года, когда там два павильона стояло, советский павильон, немецкий павильон, друг напротив друга. Это вот было первое противостояние, противостояние вот этих двух империй с точки зрения архитектуры рядом Представляете? И оба здания очень крутые, очень прям. Они вошли вот во все аналы архитектуры, там, учебники. Вот. Это были качественные здания. Нынешний имперский стиль исходит из величины этих людей, их внутреннего содержания, образования, их знаний. А это мелкие люди, к сожалению. То есть, ну, кто такой Путин, да, ну, малообразованный человек. Ну, он образованный, да, ну, то есть, понимаете, я про что говорю, про начитанность, насмотренность, вот эти понимания, вот это вот, вот этого нет. И, соответственно, нет вот ну, он и не вкладывался в архитектуру, как Сталин, да, допустим. Угу. Поэтому там нет архитекторов таких, которые могли бы отразить этот имперский сетевой. Вот первая попытка, это вот этот храм, военный храм, который они сейчас построили. Вооруженных сил. Храм вооруженных сил. Угу. Вот. Наверное, это первое имперское здание. Вот сейчас он перешел в другое качество. То есть до этого это были смешные здания очень некачественные, страшные, с, с точки зрения архитектуры и всего-всего. Это была попытка, вот это вот позолото, вот это все. Но это была мишура. Это Но глухая... этот храм, храм вооруженных сил, он же тоже смешной. То есть, смешной. То, он он же как будто его вот ребенок делал, просто играя в солдатики. Ну он... нет, его делали там серьезно, но опять-таки это попытка, это не новая архитектура, uh -huh. да? это какой-то, как сказать, ремейк. То есть это как ремейк, вот там из вот этого всего-всего понабрали. И вот это вот давайте вот это засунем, вот это, вот это, вот это, ну, то есть там такая эклектика. Но уровень, посыл настоящей фашистской архитектурой, понимаете? Но одно то, что там на храме вместо ликов святых звезды со всеми этими серпами, молотами, на да, то, что там изображен Путин с Шойгу и там со всей их шайкой-лейкой, это же... Ну. ну, вот этот храм, он же построен был до... Всего? Да, до войны. То да, есть он но вот после 2014 -го года? После 2014 -го года. Мы уже сейчас да. понимаем, что он к этой войне готовился, да? да то есть это вот этот э, храм вооруженных сил это что? Это э, квинтессенция их идеологии, что ли? Конечно. вот, то есть их наступа наступательная программа. Конечно. Это вот все. Сейчас, это прям вот реально квинтэссенция всего. Да. Для меня это было, я когда-то восприняла, вот я тогда поняла, что все, война будет. Храм вооруженных сил России. Ну, вот вы представляете, как это звучит? Вот тогда я просто поняла, что все. Вы знаете, да, это там же эти... Э, э, они сделали вот эту историческую все исторические все о войне, кадры, там люди, даже угу. они там сделали реконструкцию. Угу. Там угу. есть про моих обоих дедушек. Это страшно, но а, там был наш друг семьи, и он прислал нам фотографии. Я могу тоже вам потом переслать. И там представляете, у меня это был Такое двойное чувство. С одной стороны, да, оба моих деда воевали. Один 7 лет ушел на Финскую войну, вернулся с японской. Второй прошел всю войну вот, 5 лет. И они оба там. А... Там и рассказывают, ну, то есть, вот это выходит на экране, их большие фотографии. Их путь которые они прошли. Все их ордена, свания, они, мои деда, оба были увешаны этими орденами. Всеми, какие есть, наверное, ну, может быть, кроме героев. Мой один дед был героем труда. Вот. Ну, в общем. И я... Не знаю, как бы сейчас они к этому относились.